Одноклубники, всех приветствую! На обзоре у нас мотобуксировщик железная собака мини шириной гусеницы 380 мм, длиной базы метр Мотор установлен марки Зонгшин, модель GB270 на ручном запуске, катушка на освещение 9 А. По желанию нашего одноклубника был изготовлен под собачку мини модуль толкач Толкач здесь представлен простой, без амортизатора. Крепление толкача напрямую к саням через накладку. Фару поставили мощную, так как катушка позволяет ставить фары до става Вт смело. Глушилку и включение-выключение света вывели на руль. Толкач для собачки мини сделали разборный. То есть тут идет шплинт, шплинт вытаскиваете, вынимаете палец, и на две части рулевое и дыш кача разбирается. По, по электрике сделано все по классике. На влагостойких клеммах. Подвеска на буксировщике здесь катковая, мягкая, зависимая. Также Сделали и руль оставили на случай, вдруг когда-нибудь придет желание управлять в классическом варианте за буксом, стоя из саней. А с этой стороны у нас представлена цепочка. А успокоитель. Звездочки здесь 9 на 26. А буксировщик сделали изначально тяговым, нежели чем скоростным. Максималка по скорости данного букса до 22 км в час. А если поставить звездочку 11 зубовую, то максимум можно выжать из нее 27. Данный мотобуксировщик будет эксплуатироваться в городе Архангельске. Соответственно ездить по Архангельской области, моря, реки, озера. Еще, надеюсь, мы увидим видео с фотографиями от данного клиента. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.